отсюда, ёпта, тогда, блядь, ё... Это ты мне говоришь? Да потому что мелочный уебок, ёпта. Ты Иди мразь, нахуй отсюда. Просто... Да ты что, сукин ну, сын? Иди нахуй отсюда, блядь. Давай, да, давай, не, не безобразничай. Черт ебаный, блядь. Я такой, каков я есть. И чем скорее ты это поймешь, тем лучше для нас обоих. Человек... Иди нахуй отсюда. Когда вы говорите, вообще впечатление такое, что вы бредите. Черт- ⁇ -ебаный, блядь. Мы здесь тоже не фальшаки из с дупла по фене мотали, пока ты еще пупок разматывал усек. Хуила, блядь. Черт ⁇ -ебаный, блядь. Пошел нахуй отсюда. Пошел нахуй отсюда, блядь. Нахуй пошел отсюда, блядь. Хуила, ебаная Хам! Черти ебаные, блядь! Закусывать надо! Иди отсюда, блядь! Хуила, блядь! А ч это вы здесь делаете? А? Я буду нахуй хуй сосать! Наконец-то. Дождались. Все, базар окончен.